Йоу-йоу-йоу, вроде запись пошла, да? Сейчас посмотрим. Посмотрим, все нормально. Так, да, мы теперь сыграем в EGM. Ну, ничего себе. Я научу даже такую писать. 18. Лайк подписывайтесь. Бедварс. Я же не могу, я в послабею, нечуть делать. -то? Потом, возможно, вторую, вторую часть запишем. Так, как играть то, что искать. Нашел. И маленькие карты, прикиньте. Или это просто графика там маленькая. Это еще дальше. деревья далеко <Слышко> ну, ладно ладно ладно ладно ладно ладно а уважаемый сладкий еще все мяяя, может паркурить сразу а, вот так вот вам. так что не рискуйте с ним Ну я научусь паркурю, так что учитесь со мной, младшие дети. Будем с вами играть в Майнкрафт, по названию. Паркур. Карта. Ну все, а дальше... Так, лагучая штука. Ах ты, ничего себе мяч. Ой, я закуплю карту. Можно мне... Прикиньте, куда доедут игроки? Тролля, так скажем. <говорит> Долинская игра, прикиньте, вау. Это <говорит> да, <-то> мне... <говорит> ну, <чё> с... <говорит> <говорит> вот, я самый сильный теперь, ну да, не умирай, Постарайся. <говорит> <говорит> <говорит> Не, ну в принципе можно было кровать устроить. Как я в ну ладно. А, точно. Я забыл броню. Броня, <с> <с> дай броня. <с> <с> броньку забыл. Эй, чувак, ну дай броньку. Ну школьник, ну кто же такой? Давай еще получим. Железя, ну школьник, ну тебя тр... тоже троллить. Что только тронет Конь. Давай еще две и все. Ну я откуда знал, прям... вот так они хотят? Кого сломали нас, не? Че упал? Это нас будет такая штука, чтобы не лагала. Швовость балка толкающие Будет. Это вся обход такой, там чувак, чуваку, который вообще такой рискованно а то ему кидают. Погнали, сейчас всех разбить. Разбивать. Это дело сломал кому-то кровать. остается только оранжевые. Офигеть, я сам не ожидаю. Ох, остается только оранжевые. Э, нужно сразу к ней пойти и сломать и кровать, прям все стукало а, я так бы вырыбыстрый быстренько. Вот, золото. мне дали золото что? за полон дай сюда вот, а мне тут не хватает жалеком так ну рекомендуется тиржу броньку ради, потому что мы терпринско за заводом делать Блин. нашего на можно но а? желательно взять Хороший. буквально и нам на тот это уже не хочется на Ой. я откуда знал что прям как-то вот так вот все это будет может да что еще железо может давай что такое нормально мне прям 13 алмазов прям хватит на что ценное <свы> опа нам что-то будет круто <свы> <свы> чтось они уже нападают вот блин, 20, конечно не будем ломать кровать все ломать кровать, и все дальше они сами должны брать нас принципе логично блин а чем он дерзнул Вау, я, конечно, не умею стрелять, но могу. Офигеть, они за один центр, и наконец, всем. Берёс и рукопашку. Пошли таким ходом. Не, ну покажешь, блин. толкиваю да блин, а -мо, -мо их больше. Иди туда, там тетчер прикудись, проблем не будет. Да. А что ты мне делаешь, Просто играю. Ой, мне чуть не проглотил, стой, подожди, мне ничего кушать. Надо кушать дал. Все позабирать, блин ни одна команда так не делали. осталось 5 а! привет, привет. А -а -а -а. котенку просто это <связывается> не взял да, отлично а -а -а. кровать не, снимаю, а не Come uh on. -huh. Санкт-Петербург Вот рабочий Чем просто вот, проиграть и все. Я как где ебал? Где ебал работал огучик чувак на нас нападали читеры вен нечестно просто чуть слух тут просто то пошли вай бро блин ну честно, просто, так, честно. ладно честно с шесть стороны потому что если не на камеру Тем более все сейчас будут на нас идти, а и тяиться. Все трое нападают, а я на них и я квестер, как мне, Ради квеста, ой, ты ж блин толу. Уже заработчики будут барсом. Кто такой Сеса? А я здесь, надо, да, так, да. Я. Так, скажите что я вырублю что такое блин если чуть так что гарант что я хорош потому что на базе никто никого нет. Если просто вроде бы они будут бояться кого-то умереть. тих ти аккуратно чтобы я точно как выполнил так, прям никого, столько, столько. Твою ж <laughs> читер, ну я ре, ре, ре, реально, посмотрите, он, ж... ну, он что-то, он... не делаем, ну, видно, как он там заметил, чит ключи сразу телепортнулся. как-то интерменом, как сделать, чувак, так 4 мм. и Ну не оси, я прям удаляю этот Севертон. Ставьте, здесь Так, это был север то? Вот так, удаляем, друзья. Доходим сюда, следующий серий. Пока.